Доброе утро! Самое сложное в путешествиях в Америку это пережить джетлаг Перестроиться на другой часовой пояс, с разницей в 10 часов Оказывается весьма непростой задачей В моей жизни еще не встречалось столь большого разрыва во времени Больше плюс 5 от Москвы я не посещал, скажем так в 4 утра по местному времени ты просыпаешься в это время в Москве два дня работа кипит полным ходом сообщения, письма, звонки а ты проснулся, у тебя темная ночь но спать ты уже не можешь и вот поэтому сегодня мы вышли на небольшую прогулку после которой я решил заняться небольшой пробежкой вот знаменитые американские флаги это не легенда это действительно так очень у многих домов висит американский флаг такое не ложный неподдельный патриотизм как вы видите заборчики тоже не в почете несмотря на то что здесь в общем- то совершенно районная улица во первых она очень широкая потому что абсолютно все абсолютно все путешествуют, в смысле, путешествуют абсолютно все ездят здесь на машинах Пешком ходят единицы, в том числе и я. Но, надо сказать справедливости ради, я иду за машиной. Вот я пробежал буквально полторы мили от отеля. И у меня на пути встретился уже третий. Э, масала Крафт, в общем, ку индийская кухня. Было минимум две китайской кухни. Был один ресторанчик с какой-то непонятной кухней. Ясное дело, бургеры две штуки. Тако был один штука. В общем, культура а, небольших кафешек здесь, ну просто на каком-то астрономическом уровне, здесь их огромное количество, везде а, местные жители, насколько я успел понять, питаются именно в таких кафешках, доставка еды. Вот примерно так выглядят небольшие районные торговые центры в Америке. Большущий универмаг Таргет, некий аналог нашего Ашана в которых продается ну все что угодно от одежды бытовой техники до продуктов первой необходимости продуктов питания товаров для садоводов ну короче все что только можно я думаю что мы туда обязательно заглянем и будут кадры из таргета совершенно по другой логике здесь устроены пешеходные переходы всего есть три варианта сигнала это красная рука это белый человечек и это моргающая красная рука и отсчет обратного времени. Так вот, начинать движение можно только, когда горит белый человечек. Если вы видите красную руку, которая моргает, то вы можете закончить переход улицы, но не, вам не стоит начинать переход улицы. И если вы видите красную руку, то ни в коем случае вам нельзя начинать движение, потому что это, по сути, наш красный цвет. Еще стоит отметить, что мы э, прилетели америку в такой праздник memorial day так называемый это день памяти героев при том всяких разных героев не каких-то отдельных событий военных или не военных просто чествуют всех всех героев всех героических граждан и из-за этого очень многие не работают в том числе не работали прокаты машин что удивительно на весь наш вот город Оранж и рядышком город Анахайм. А, Во-первых, все крупные сервисы проката машин не работают, кроме одного, который находится в аэропорту. И, естественно, там полный out of stock, нет ни одной машины. Поэтому машину мы берем только сегодня, а не на первый день нашего визита. Но тут такие расстояния и такая культура. И такой уровень общественного транспорта, что без машины перемещаться здесь абсолютно невозможно. Мы вчера строили маршрут, чтобы съездить на пляж Санта-Моники, куда поедем сегодня. И с 3,5 часа 8 пересадок и то с использованием э, такси. Либо Uber, либо Lyft. Местное приложение для такси. Поэтому, прилетая в Америку, первое, что вам нужно сделать, это озаботиться... И найти себе машину как на какую-то туристическую улицу я выбрался но собственно здесь и находится enterprise current большая компания где мы нашли машинку мы решили что конечно же стоит попробовать покататься здесь на тесле обязательно покататься здесь на мустанге но основной наш транспорт будет совершенно другим. этих вот персонажей интересных и они напоминают джав из звездных воин такие ходят подходят ко всему что плохо лежит вот так вот оп о прикольно баба гам здесь заканчивается трасса 66 официальный вот это вот знак, указатель Который говорит о том, что трасса 66 заканчивается здесь легендарная американская трасса, проходящая через все через всю Америку. Ну, и, конечно, классическое туристическое местечко. Сказать, что тут находится суперприятно, не могу. Но вот, пожалуйста, индустрия развлечений полный рост. Ну, игровые аппараты, вот колесо обозрения, американские горки. Это вот как раз классический американский парк аттракционов. Купаются ведь. А не сказать, что на улице плюс сто, и вообще не сказать, что достаточно жарко. Но, видимо, это не останавливает мексиканцев. Потому что, судя по тому, кто здесь купается, местных здесь не очень много. Волнишка классная. Пожалуй, первое колесо обозрения, которое я встречал которое одновременно является колесом обозрения и какой-то имитация американских горок. Посмотрите на скорость, как оно вертится. Либо ушлые американцы экономят, что типа ты платишь денежки за один круг, просто этот круг проходит максимально быстро. Это вот колесо обозрения для тех, кто считает этот аттракцион унылым. Когда ты такой медленно крутишься, тут тебя быстренько подняли жук-жук-жук быстренько опустили. Все, ты три раза покрутился остановился вот такие вот дела Тут рыбаки you как-то все супер контрастно Все, пойдем Камушек Звезда смерти приземлилась Завершаем мы наш большой путешественный день у надписи Голливуд, встречаем здесь заход солнца. Мы закладывали один, максимум два дня на путешествие по Лос-Анджелесу и окрестностям. Но за сегодня стало понятно, что мы где-то в два, в то и в три раза по времени ошиблись. Надо бы еще выкроить времечко, ну или придется возвращаться сюда еще, может быть, даже не один раз. Нас сегодня спасал замечательный смузи из смузи-мейкеров Силанга, который можно брать с собой в поездку. А у нас небольшой продукт-плейсмент. Если вы хотите заказать себе замечательные смузи-мейкеры, пишите в комментариях. Ну или я оставлю просто ссылочку с промокодом GOLEZERTAG, и вы сможете заказать их со скидкой. Спонсор сегодняшнего выпуска и вообще нашей поездки. Ну это, конечно же, шутка, но Силанга спасает вас в путешествиях. Go lazy time.